Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я сейчас задам один вопрос, только вы не обижайтесь. Вам приходилось видеть летающие тарелки? Нет? А ну, гуманоиды, встречаться с инопланетянами? Тоже нет. Вот я тоже удивляюсь, только об этом пишут, разговаривают. Кого не спросишь, ну, никто ни разу не был свидетелем прилета тарелки там, или встречи с гуманоидом. Я вот слышал, что в Иркутске есть такой, ну, конечно, не государственная войска, это частная академия, но насчет типа там межгалактических связей, цивилизации и так далее. Там совершенно всерьез студентов обучают типам летающих тарелок, развлечению гуманоидов. Там, там четырех типов они бывают у них, разного роста, разного цвета и так далее. Вот, ну, в, том, в той академии там или в университете, или те, кто встречались все-таки с гуманоидами. Все они утверждают, что они вот, действительно бывают там от то от полутора метров до четырех, что ли, метров зеленых, коричневых, разных там тонов. И вот у них там такие тонкие пальчики, то ли трех, то ли четырех пальчиков. Они кнопочки нажимают, там, и, все, и все, собственно. Вот. Но если он был четырехметровый товарищ, то он, значит, прилетел с планеты с малой силой тяжести. У него сердце ну, не смогло выгнать кровь просто в голове. У них есть кровь и голова, конечно. Но тут другое самое главное. Ну, в занятиях по эргономике с студентами обсуждаем. Говорят, посмотрите, вот наша ладонь, эти пальцы, да, и это большой палец. Вот четыре пальца. Ну, кстати, пять пальцев у кошки, у собаки, они уж такие, ну, недоразвитые, но у нас вот такие развитые пальцы. И вот именно отстоящий большой палец. Вот представьте, если бы его не было. Вот как этим четыремя пальцами взять иголку? Как взять топор? Как взять отвертку? Вопрос, как эти гуманоиды собирали свои летающие тарелки без большого пальца? А вот когда он есть отстоящий, я и иголку могу взять, да, и отвертку, и самый грубый инструмент, и все будет получаться и работать. Значит, что-то такое природа в это сделала, заложила. И вот без этого, этой мутации когда-то может случиться, не получилось бы разумная жизнь и используя инструментов. Так что не все так просто с гуманоидами. Вот лично я сейчас так, в такой ситуации по отношению к школе нахожусь, как бы внук еще маленький, сын давно уже закончил вуз, ну, ждем, что будет дальше, когда мой внук пойдет в школу, вот, но, насколько я знаю, все-таки общаюсь с педагогами, с коллективом школ, что сейчас вот, до сих пор, вот, будущее абитуриентов, ЕГЭ, пусть там, сеть подготовки, натаскивания, пугает еще одним таким, ну, страшным событием, вот поступишь в университет, вот там тебе дадут, вот там тебе покажут, а тебе не в школе, это не ерундой заниматься, это университет. Ну и приходит этот поступивший первокурсник университет, читает расписание, ух ты, три выходных дня. Выходной день один, в воскресенье, остальные библиотечные дни, дни самостоятельной работы. Или вот там тебя покажут, а что покажут, уроки стали длинные, по полтора часа, родители не вызывают, дневник не ведут. И вот здесь не знаю, то ли учителей надо все-таки настраивать на это, все-таки обращаюсь к вам, от настраивайте на это, или вот надо как деканаты, что ли, наши, как-то их выпороть, что ли. Но есть же первое собрание первокурсников, там, 1-2 сентября, тоже их пугает, учиться надо хорошо, ходить на все лекции и прочее, не говорят главного. Разницу в системах обучения. Вот это самое ключевое. В школе называется классноурочная система обучения, класс-урок. То есть в идеале все должно делаться в классе. Усвоение материала, закрепление, повторение, проверка качества усвоения. В идеале не должно быть домашних заданий. Можно просто пребывание в школе сделать более длительным. Там уроки, потом спортивные стязания, там плавание в бассейне, потом закрепление материала. И, собственно, дома уроки делать не надо. Иди свободен. Да? А в ВУЗе человек сразу вплетается в лекционно-практическую систему обучения. Когда существует высшее образование, оно всегда будет такой лекционно практической Лекции могут быть по интернету, лекции вдвоем, там всякие с любыми там интересными причиндалами. Но главный условие – студент учится сам. Лекция такой маленький пунктир, тебя направляет, куда идти, что читать, что искать в интернете, какие делать работы. Вот это самое главное. То есть студент учится сам. Окончание уроков в школе это свобода, окончание лекции в ВУЗе это бегом в библиотеку или в интернет и продолжать учиться. Прожать, читать и усваивать то, что тебе сказали на лекции, а потом спросить преподавателя то, что ты не понял, на консультации. Вот это главная суть обучения в УЗИ. Вот оно чего то не учат ни школьников, ни первокурсников. Отсюда многие совершенно ненужные, неоправданные трагедии. Когда человек приступает к какой-то деятельности, ну, неважно что, Скажем, рабочий пришел к своему станку на завод, да, или встал к конвейеру, или студент пришел на первую пару, там несколько пар лекций у него будет, занятий, да, просто пришел тоже прочитать свою первую лекцию в этот день. Наступает такой период, называется период вырабатываемости, то есть первый час вот нашей деятельности, или человек не может сразу, мгновенно перейти к какой-то высокой работоспособности. Ну, в народе называют «раскачка», да? то есть в течение часа идет такая медленная настройка привыкания организма, включение наших психологических, физиологических систем. И вот когда час прошел, вот тогда уже начинает такая устойчивая работоспособность, а в конце рабочего дня она снижается. Кстати, конвейеры заводские обычно работают так, что первый час на малой скорости, потом основная скорость, и последний час смены – скорость снова снижается. Люди уже устали, эффективность не та, ну как бы в сумме получается вполне такая хорошая производительность труда, все, что хотелось от этого получить. Так вот, этот час значит, надо использовать, как бы, раз организм не приспособлен, а, на то, что ну, как бы вводит человека в состояние трудового напряжения. Потихоньку. Вот как конвейер работает медленно в первый час, Также, скажем, в ВУЗе хорошо бы, чтобы первые лекции начинались, обычно так считается, да? Ну раз первая пара, на свежую голову, надо какой-то матан, термех, там, всякие такие сложные трудные предметы. Какая свежая голова у студента 8.00? Он только что с транспорта, он еще не проснулся, его еще надо втянуть, вот первую пару лучше поставить какие-нибудь семинары там, по социологии, истории, что-то более такое гуманитарное, нетрудное, что ли, ну где вот разогреваются мозги. А вторая пара, она уже может быть да, термекс, апромат, матан и так далее, надо дать человеку разогреться. Еще в детстве я читал, не знаю, что из за специалист написал, говорит, когда начинаете делать уроки, приступайте к самому трудному предмету, который вам плохо дается, там вот на чего, там, алгебра, допустим, ну, представьте себе, человеку плохо удается алгебра, он за нее сразу берется, но он вот порвет учебник и бросится в окно. Ни в коем случае. Вот приступаете к, ну, к урокам, домашним заданиям. Сначала надо поперекладывать учебники на столе, поточить карандаши, посмотреть в окно, настроиться, потом закрасить контурную карту, потом можно составить какую-то таблицу, вот делать какую-то механическую, техническую работу. И вот когда мозги разогрелись, вот тогда можно приступать уже к алгебре. И такой активный мозг, он действительно проще справиться с примерами, задачами, там, упражнениями. Вы ну в конце может, тоже для удовольствия почитать историю, которую вы очень любите, выучить параграф. Вот тогда и будет эффективно. Период вырабатываемости и выхода из трудовой деятельности. Их обязательно надо соблюдать. Я думаю, у вас все это получится. Вот если задуматься, уважаемые коллеги, в наших городских квартирах балконы, еще дачи наши загородные, кроме того, что мы там живем, отдыхаем, выращиваем цветы, фрукты, овощи, несет еще одну интересную функцию. Это хранилище разных старых вещей, или вернее объектов бытовой техники. Стиральных машин, там, телевизоров старых, радиоприемников и так далее. Ну, как кстати, вот... Морально устарел, вышел из моды, размер не тот, там, цвета не такие на телевизоре, купили новый, там, плазменный какой-нибудь. Но он же еще работает, жалко выбрасывать. Ну, на даче поработает, да, даже сломанный то жалко выбрасывать. Стиральная машина бабушкина, но она же работает, двигатель в нее крутит, ну, конечно же, он не индезит, Ну, на даче вот, там стоит до лучших времен, когда правну какую-нибудь выкинет все это к чертовой матери. Можно, наверное, сейчас отзолотиться, наверное. Повесить объявление на всех подъездах. Да? Скупаюсь там, по 150 рублей стиральные машины, телевизоры и прочее. Ну, выбросить жалко, продать 150 рублей можно. Да? А там же двигатель, там, цветные металлы, медь, э, ну, корпуса остальные и прочее. Все это гораздо дороже стоит, потом можно все это переработать или стать металлолом. Вот. Это я к тому чего говорю, что вот м -м, все знают такой автомобиль Volkswagen Жук. Кердинант Парше, гениальный конструктор, он еще и танки Гитлера проектировал. Его, кстати, Сталин приглашал к нам в Россию, в Советский Союз, стать главным конструктором танков. Но Парше отказался. Вот Он, кроме танков, создал знаменитый фольксфагент-жук. Это была идея, кстати, Гитлера, его приговорная программа. Я позвожу каждого немца на автомобиль. Она реализовалась только после войны уже. Но это была очень гениальная машина. Ну, да, Эксплуатационно хорошая, прочная, мощная. Но рассчитывалось, что она будет служить деду, отцу и внуку в трех поколениях. Не такое болоство, как сейчас. Два года покатался, машина вся должна быть новой. Зажралось человечество. И что хорошего, что индезит прослужит долго. Он уже вышел из моды, Появится, яйца стирка, появится одноразовая одежда, которую стирать-то не надо будет. А он стоит, эта тумба, и служит долго. Что-то с этим надо делать все-таки. Либо такие вещи, которые служат действительно поколением, либо очень дешевые, простые, быстро выбрасываем, перерабатываем вещи. А сейчас как-то человечество, ну еще раз говорю, зажралось. Надо задумываться об этом, ресурсы планеты не бесконечны. Еще еще, айфоны, айпады, они же, наверное, лежат на складе. Шестой, восьмой, двадцать пятый и так далее. Завтра кто-то щелкнет пальцами и всех убедят, что надо купить новую модель. Айфона, айпада, планшета. С ума посходили. Надо приходить в себя. Недавно прочитал статью одного архитектора, но он из Нижнего Новгорода. Но он интересный такой анализ сопоставил про, ну, по Волге, по волжским городам, там считает, ну и Ростов, как связан с каналом. И вот он проанализировал архитектуру, вот, нынешнее состояние этих городов, городское хозяйство и так далее. Очень ругает свой собственный город Нижний Новгород. Ну, кстати, есть за что. Очень некрасивая архитектура, там даже вот какой-то нет генплана и прочие вещи. И очень хвалил Казань. Здесь гармонично, красиво, интересно. И вот там схолод вот, действительно столица по Волжье. Ну, здесь он не совсем прав. Мы, вообще-то говоря, третья столица России называемся. Ну, конечно, у нас древняя столица Москва, вторая столица Санкт-Петербург. А Казань не просто это мы так захотели. Это запатентовано в Роспатенте. Третья столица России, по-английски, еще какой-то слоган. Кстати, Нижний Новгород с нами даже судился на тему того, что это мы третья столица. Ну, суд им предложил назвать себя там столицей Поволжья или торговой столицей России, но не третьей столицей. Так что мы вовремя подсуетились, и Казань — это третья столица России, к тому же она заслуживает этого звания. Вот по поводу взаимодействия людей в обществе мне вспомнилась одна такая старинная притча, ну, в какие-то древние времена, ну, какие-то пленники, вот их э, в комнату посадили. Они были прикованы к стене, и каждый день им носили котел с пищей, ставили средней комнаты, поскольку было далеко, им давали ложки с очень длинными ручками. И вот они пытались, значит, зачерпнуть оттуда пищу, а ручка-то длинная, ее никак, если перебирать руками, все разливается, ручка мешала им есть. И вот в одной комнате эти пленники, пытаясь, весь котел опустошили, все разлились, остались голодными, были очень несчастны. А когда стражники вошли в другую комнату, где такие же пленники сидели, тоже прикованные к стене, у них такой же был котел, такие же длинные ручки, они зашли и увидели, что эти ну, пленники все сытые, довольные и почти что счастливые, если бы еще не, не были прикованы. Почему? Они научились, они зачерпывали пищу и кормили друг друга. И тогда у них все стало получаться. Вот надо кормить друг друга физически, духовно, дружить. Мы общество, мы общественные животные, и вне общества человек просто не может жить. Думаю, у нас это будет получаться. До свидания.